На данный момент у меня сейчас есть два курса в записи. Это курс в цель месяц и курс в цель трехмесячный. Это разные программы, которые трехмесячная включает в себя месячную, она больше, шире и глубже, чем месячная. Ну, естественно, она по времени, по цене и по углубленности разная. Кому-то достаточно месяца, чтобы разобраться, что такое цели, как с ними работать, как наполнять все медитации, практики. Как очищать, методики очищения, там все это есть, и кому-то вполне достаточно на данный момент этим заниматься, кому-то этого уже мало, для тех есть программа трехмесячная, плюс мы даем дополнительные уроки, которые сейчас вот включают себя, объединяют то, чем я сейчас занимаюсь. И эти программы, они будут расширяться теми занятиями и уроками, которые мы сейчас даем платные и бесплатно. Вот в этой новой парадигме, в которой сейчас мы живем. Я еще раз попробую это объяснить немножко по-другому. У нас есть уже готовая программа, которую мы дополняем элементами вот этой новизны, которая есть. То есть цель, алгоритм постановки цели остался тот же, алгоритмы работы с целью остались те же. У нас есть лишь разница, в чем эта разница. Первое, ну, в погружении в работу, скажем так, да, если у нас есть, например, базовый курс из 8 занятий по два часа, да, то для человека, который хочет научиться с цели проверять, ставить цели, проверять цели, энергией наполнять, освобождать эти цели от блокировок, то ему вполне этих занятий восьми вполне возможно будет достаточно, чтобы этому научиться. Есть люди, которые хотят продвинуто этим заниматься и им нужна более глубокая работа, для них есть продвинутый курс из 13 занятий по два часа, которые, в, ну, Практически в два раза больше, где мы еще плюс еще плюс будем давать бонусы, постепенно их будем давать, в которых человек будет еще глубже заходить. То есть разница в том, насколько вы глубоко этим занимаетесь, естественно, это разница во времени, естественно, разница в глубине. Ну и есть у меня еще VIP-индивидуальный коучинг трехмесячный, где я занимаюсь индивидуально еженедельно с человеком. И сейчас я даю возможность заниматься не раз в неделю а два раза в неделю то есть мы даем практически в два раза больше работы куда входят все курсы все курсы онлайн все курсы в записи те которые раньше были или те которые будут в процессе мы их даем как бонус если они человеку нужны то есть если я вижу что человек допустим не умеет собой заниматься мы ему даем программы, тренинги, вебинары, в которых он научится, дополнительно сам занимаясь. Это работа 3 месяца, и плюс курс, который будет его учить и цель ставить, ну, если ему нужно, если он уже умеет цель ставить, мы другой курс подберем, это не проблема. У нас есть, например, курс практики, это курс, на котором мы каждый день делаем практики утром и вечером, это колоссальная работа над собой, и, естественно, не каждый к этому готов. Потому что я знаю, у людей есть не, не мало того, что там не готовность или страхи, а куча внутреннего сопротивления, а еще есть люди, которые просто ждут, кто за них что-то там сделает, и у них будет счастье. Так вот для таких людей надо постепенно, да, надо их постепенно вытаскивать, вытаскивать, вытаскивать из зоны комфорта, из того, что они уже научились делать, вести к тому, что, чему нужно научиться делать. Но есть, я знаю, есть уже у нас товарищи, которые многое прошли, но сейчас остановились на том этапе, где вот они подзастряли. Да? Вот им может, может быть нужно большое вливание. Итак, у нас есть базовая программа в цель. Стоит она 56 тысяч рублей. Сейчас цена со скидкой 28 тысяч рублей. Это 8 занятий по 2 часа, месяц занятий на которых мы научимся работать полностью по всему алгоритму цели, от начала, от постановки цели, ну, там даже не от постановки, вообще от, в принципе, определить, где, куда, в каких областях жизни этим нужно заниматься, потом поставить, прорабатывать и до конца, до результата дойти, что нужно с этим делать. Плюс есть продвинутый курс, это 13 занятий по 2 часа, это разные программы, они по-разному построены, этот курс продвинутый стоит 91 тысячу рублей. Сейчас цена со скидкой 45 500. То есть если вы сейчас будете делать оплату, то стоимость будет 45 500. Дальше цена будет увеличиваться. На самом деле там очень много всего, очень большая ценность. И я противник вот этих вот скидок больших. Ну, пока, пока на меня давят маркетологи вынужден с ними соглашаться но на самом деле цена будет повышаться потому что я не вижу не вижу препятствий для поднятия своей ценности и VIP индивидуальный коучинг три месяца цена не меняется уже который год 300 тысяч рублей за три месяца но мы сейчас занимаемся индивидуально до да, тот курс который я вам даю вы занимаетесь как занимаетесь но индивидуально мы работаем онлайн через э, э, skype или WhatsApp или там неважно через что мы занимаемся не раз в неделю, а более активно, два раза в неделю. Это будет вот сейчас, начало лета. Я делаю такое предложение на лето, лето-осень. Дальше такого предложения не будет. Мы вернемся к старому методу занятий. Это для тех, ну кто понял, что вот сейчас такое время, когда нужно более активно заниматься. Я готов пойти навстречу и... Такая программа для тех кто попал в ситуации где нужна большая работа над собой скорее всего это для предпринимателей скорее всего это для может быть фрилансеров самозанятых для руководителей то есть эта программа серьезная если нужно вам разобраться что это за программа более подробно напишите я дам вам ссылку на анкету вы ее заполняете после этого я принимаю решение общаться мне с вами или нет и тогда мы с вами определяем программу коучинга, потому что для разных людей, для разных бизнесов, для разного уровня человека разные программы, я не могу дать вот, ну, какую-то такую, знаете, лестницу ни о чем, я а, программу коучинговую индивидуальную создаю индивидуально для каждого человека отдельно. Еще раз повторю, стоимость трехмесячной работы 300 тысяч рублей. А теперь по поводу оплаты. У нас есть различные оплаты, вариантов много через систему интеркасса и мы буквально вот недавно подключили новую услугу обучения в рассрочку. Вы можете получить, ну, если вам дадут конечно от банков два варианта рассрочку или кредит. Если вам это дают, то вы можете получить кредит на обучение, который сразу, ну, очень быстро там принимается, в течение каких то там минут. А система оплаты очень простая, вы заполняете анкету, предприятия принимают решения, вот эти банки, да, кто вам дает эту, на каких условиях, условия разные есть, и если вам эти условия подтверждают, то значит нам перечисляют деньги, вы начинаете с банком сотрудничать в течение нескольких месяцев, оплачиваете либо рассрочку, либо кредит. В чем разница? Можно почитать на странице, нажать зеленую кнопку «Условия рассрочки» и выбрать для себя. У нас заключен договор. Еще раз, не мы даем кредит или рассрочку, а банки. Это просто для нас является как услуга для юрлица, для моего. А для вас это кредит от банка, который, который вам подтвердит этот кредит или рассрочку. Если вам это нужно, естественно. Если вам кредит рассрочка не нужна, вы можете оплатить наличкой, можете это сделать. Если вы понимаете, что вы можете оплатить наличкой, но не одной суммой, а несколькими разбить, напишите нам, мы, бы вам, мы вам дадим такую возможность до начала курса сделать нет, через несколько платежей оплату. А я еще в двух словах скажу, что пока у нас, пока, еще раз говорю, что это только пока, есть дополнительные бонусы. К курсам, которые мы предлагаем на странице с описанием с ценами этих курсов, если перейти по кнопке под видео, есть целая не знаю, как это назвать целая портянка да, какие идут бонусы, к какому курсу. И там очень реально много бонусов на большие суммы, но там вопрос даже не в суммах, а в более углубленной проработке того, чем мы занимаемся на курсе. То есть, это дополнительно. И иногда люди, некоторых людей это даже пугают, они говорят, мало того, что курс 3 месяца, еще надо пройти вот столько, вот, вот столько. Да, если вы хотите более детально с этим разобраться, научиться, пожалуйста, не вопрос. Мы это все предлагаем, но на, на условиях, что вам это интересно, вы сами занимаетесь. Если вам это слишком много или неинтересно, вы, может быть, это уже знаете, не обязательно, не обязательно это делать. Есть обязательные задания в самом курсе, которые я проверяю, например, те же самые цели. И если мы там занимаемся по урокам, то где-то примерно к четвертому-пятому уроку у вас уже есть цели проверенные, с которыми мы уже работаем. То есть это не просто вы там занимаетесь, что-то непонятное делаете, а есть задания, которые обязательны, и мы дальше с этими заданиями работаем. Задания проверяю я лично, то есть я работаю с этим индивидуально лично с каждым заданием. Если задание, допустим, подразумевает проверить, я проверяю, что там правильно, значит я напишу, молодец, правильно. Если задание сделано неправильно, напишу, какие ошибки, что надо исправить, на что обратить внимание. Ну и таким образом мы от простого к сложному двигаемся от задания к заданию по нашим курсам. У кого есть вопросы, пожалуйста, в чат. Я для себя хорошо понимаю уровень, степень погруженности в работу над собой, я очень для себя хорошо понимаю, что если вот прям, знаете, как вы на работу ходите, да, и там есть результат. Вот если вы начнете работать над собой, как вы на работу ходите, то ваш результат не заставит себя ждать. Если вы будете заниматься как-то вот так вот, ну, от раза к разу непонятно чем и зачем, то также и результат будет непонятно когда и какой. Но если вам реальные изменения нужны, то вы должны глубоко разобраться, какие изменения вам нужны, чего вы хотите достичь, поэтому... Записывайте, думайте. Если у вас есть вопросы, присылайте, я, может быть, вам что-то подскажу. Если вы решили у меня заниматься кнопка под видео, она еще какое-то время будет работать. Если что-то непонятно, e-mail на видео написан. Пусть в вашей жизни сейчас не просто как бы наметятся да, какие-то изменения, а наметится путь к этим изменениям. Вот я хочу вам этого пожелать. До встречи.